Всем привет, дорогие друзья! Сразу хочу сказать, что я не какой-то там эксперт Форекса или гуру. Я начал торговать буквально некоторое количество времени назад, как вы все знаете. Но я сейчас поглощаю огромное количество информации, сутками просто практикуюсь на рынке и нахожу закономерности. Теми закономерностями, которые работают, я буду с вами делиться. В этом видео как раз речь у нас пойдет про одну хорошую закономерность, которая частенько себя отрабатывает. И также в конце я хочу показать вам пример кое-какой торговли. А дело в том, что сейчас я начал записывать все свои мысли во время торговли. То есть я озвучиваю точку входа, свой анализ, свои мысли до открытия позиции, свои мысли после открытия позиции, закрытия позиции и тому подобное. В конце видео я помещу пример и если вам понравится, я буду частенько такой выкладывать. Возможно, даже все свои позиции я таким образом буду вам показывать. Это я делаю для себя, чтобы потом можно было разобраться, что у меня происходило в голове и на что я опирался. Для начала мы разберем с вами закономерность, а потом я покажу вам пример. Итак, осмотрим, в чем же смысл этой закономерности. Давайте я для начала все это нарисую. Первым делом мы смотрим на график и определяем вот такую вот ситуацию. Сначала были огромные-огромные длинные тени, Допустим, на повышение, то есть с огромным объемом. Такое резкое движение вверх, которое сложно, в принципе, не заметить. Далее началось плавное снижение после этого повышения. Вот я так условно рисую. А мы сейчас это все рассмотрим более подробней. То есть, понятно, сильное, уверенное движение вверх с большими свечами с длинными, с большим объемом. <кхе> Далее плавное снижение. Снижение происходит до того уровня, от которого началось наше повышение. Далее цена немного заходит за наш уровень и начинается повышение. И как только цена снова вошла в этот диапазон, то есть пересекла наш уровень, от которого началось повышение, мы открываем свою позицию на повышение. То есть пересечение служит точкой входа. Стоп-лосс мы ставим чуть пониже нашего минимума, где наша цена отскочила. И пошла на повышение. А вот мы открылись, и потенциал движения нашей цены примерно наполовину того расстояния, на которое цена ушла вот здесь. Естественно, она может идти еще дальше. Но Take Profit мы ставим именно на половине. Еще раз повторяю, что половина этого расстояния это вероятный потенциал движения цены к этой отметке. Он может пойти дальше. Или смотрите, допустим, пойти на повышение, не дойти до него, скорректироваться. Обратно дойти до нашего уровня и только потом пойти на повышение Все на рынке может быть И ровно такая же ситуация с понижением, только наоборот Вот, все абсолютно так же в зеркальном порядке Также мы устанавливаем стоп-лосс на максимуме и тейк-профит на половине движения Все у нас повторяется в обратную сторону Давайте рассмотрим это на примере на валютной паре AUD-USD Смотрите, вот мы видим сильное движение на повышение Далее плавный откат. Откат до того уровня, с которого наше движение началось. Цена немного зашла за этот уровень. Далее пересекла его, то есть вошла обратно в диапазон. И мы видим уверенное движение на повышение. Смотрите, сразу после этого движения такая же ситуация. Сильный объем на покупку. Далее плавное движение до того уровня, с которого началось повышение. И опять же уверенное движение вверх. Но, опять же, напоминаю вам, что это паттерн, и так же, как при обычных паттернах, у него есть какой-то процент проходимости. То есть ситуация это не стопроцентная, естественно, и может не сработать. Можно также увидеть небольшие такие короткие примеры. Смотрите, сильный объем на продажу, плавное повышение и движение вниз. А вот, теперь давайте рассмотрим пример торговли, где я торгую в реальном времени, и весь этот потенциал я черчу в режиме онлайн. Итак, смотрим. Смотрите, валютная пара также AUD USD, кстати. Это я не специально выбрал. А вот, я черчу большое такое сильное движение вниз. Далее рисую уровень, с которого это движение началось. Рисую, что цена подошла к этому уровню. И на этом уровне, когда цена пошла ниже, я открылся на понижение. И потенциал цены, видите, где я останавливаю на половине нашего движения. То есть с этой сделки я получу 8 долларов, если цена дойдет до нашей отметки. То есть видите, все в режиме онлайн я для вас начертил. Вот я еще один пример делаю. Смотрите, сильное движение вниз. Далее плавное движение до того уровня, с которого движение началось. И опять же снижение. Получается такая обратная буква «Н». Итак, давайте посмотрим, чем же закончилась эта сделочка. Вот, как видим, происходит шикарное пробитие локального уровня поддержки, и цена стремится на понижение. А смотрите, вот, сейчас можно закрыть сделку за 6 долларов, но цель у нас 8 долларов, то есть половина движения. Вот происходит очередной импульс. 8 долларов. Смотрите. Я наблюдаю за ценой еще немного. Вот это движение цены мне уже намекает на разворот. И сейчас я решу закрыть свою сделочку. Не жадничать и закрыть, поскольку дальше я в ней не уверен. Закрываю свою позицию и получаю прибыль в 8,5 долларов. Цена прошла ровно то расстояние, на которое мы и планировали. Все у нас полностью оправдалось. Вот она дошла до сильного уровня поддержки. Давайте ради интереса посмотрим, что будет происходить с ценой дальше. Смотрите, проходит некоторое количество времени, вот снизу тот уровень, который я начертил, где мы закрыли нашу позицию, и видим, что произошел отскок. Именно поэтому Take Profit ставится именно на половине движения цены. То есть это идеальный пример торговли по этому паттерну. Так, друзья, теперь смотрим пример торговли, и обязательно напишите в комментариях, нужно ли такое вам выкладывать. Повторяю, что я буду там озвучивать свои мысли во время торговли. И показывать вам свои позиции На часовом таймфрейме уверенный уровень сопротивления Который очень много раз отрабатывается Видим, как цену очень сильно выталкивают вниз от этого уровня На 4 часовом таймфрейме видим область Цена может пойти немного повыше Но потом будет откат и отскок от уровня Жду еще 4 минуты. До закрытия свечи остается 40 секунд. Красная свеча огромная подтверждает наше движение вниз по паттерну разворотному. Буду заключать сделочку на мультипликаторе X100 на 100 долларов. Перехожу на минуту тайфрейм, чтобы больше определить более точно точку входа. И захожу в снижение. Вот здесь минимальная точка для стоп-лосса. Дальше нельзя. Если было можно, я бы поставил вот здесь стоп-лосс. Но если что, я закрою сделку, если цена уйдет дальше нашего паттерна. Возможно, сейчас закрою позицию, цена превысила ожидаемый стоп-лосс. Да, закрываю позицию, теряю 9 долларов. 10 долларов. Скорее всего это произошло из-за того, что появилось слишком много продавцов и цену толкает дальше на повышение. Толкать ее будет примерно выше уровня 30, 31 до уровня 332. Примерно там я догонюсь, открою вторую позицию на понижение. Очередное подтверждение силы нашего уровня. К сожалению, я рано закрыл свою позицию, но я войду еще раз на понижение. Итак, возьму мультипликатор x200 и зайду в снижение. Очень большие тени образуются, сильный уровень, цене не дает пройти дальше на повышение, хоть она и на я попыталась это сделать. Итак, цена откачила от уровня, и спэт у нас почти прошел. Тейкрофит а я поставил на уровне 1.325. Скорее всего, примерно до этой отметки будет падать цена. Получу 58 долларов. Посмотрю потом, снимать тейкрофит или нет. Поэтому пока что все идет шикарно, как нам и нужно. Ждем дальше. Образовался сильный импульс на понижение. Цена потихонечку идет в нашу сторону. Повышение уже навряд ли будет, поскольку... Э Образовались сильные паттерны, огромные свечи и корреляция с нефтью нам говорит также о понижении. Все должно пройти прекрасно. Возможно, даже хорошо, что я закрыл прошлую позицию и открылся на X200, поскольку сейчас получу больше прибыли. Итак, прошло уже около двух часов, шикарное падение, прибыль составляет уже 16 долларов. Мы, конечно, еще подождем, потому что это только первый импульс. Здесь, примерно в этой зоне, цена закрепится, скорее всего, и пойдет дальше на понижение. Ждем еще. Так, я переношу стоп-лосс без убыток, то есть я нисколько не потеряю, если цена пойдет обратно. Так, я перенес стоп-лосс чуть пониже, теперь, если цена дойдет до этого уровня, я в любом случае получу прибыль 18 долларов. А смотрите, прошло уже 4 часа, цена все еще идет на понижение. У нас здесь образовался такой нисходящий канал. Тренд на понижение сохраняется. Возможно даже уровень 1.325 будет пробит и цена пойдет дальше вниз. Тогда я оставлю свою сделку на долгосрок. Так, друзья, цена вошла в область сопротивления подходит к нашему стоп-лоссу, который находится немного выше этой области. Вполне его можно сейчас задеть, я его вот думаю переносить или нет. у меня очень мало времени на раздумья, в принципе это такая нехорошая формация, может дальше вверх пойти, считанные миллиметры остаются, пункты, у меня есть сомнения на этот счет, а если есть сомнения, то лучше оставить все как есть, в любом случае прибыль я получу, прибыль в размере 20 долларов. Один пункт. Так. Ладненько. Стоп-лосс сработал. Мы получили прибыль 20 долларов. Мне еще будет интересно пронаблюдать, правильно ли я поступил. Но, в принципе, потенциал на понижение остается. У нас здесь просто случилась разворотная формация. Он может дойти примерно до сюда. Скорректироваться. Или даже до самого уровня сопротивления опять же. И пойти дальше вниз. В общем, дальше я не уверен. Прибыль я получил с этой ситуации. Все шикарно. Вот, друзья, напишите, нужен ли вам такой контент, такие вставки, видеоролики или, возможно, отдельные видео, как я торговал вот сейчас. Все, на этом видео я буду заканчивать. Надеюсь, оно оказалось очень полезным для вас. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита и всем пока.